Приходит молодая парочка к доктору и говорит, «Доктор, а посмотри, как мы сейчас будем кексом заниматься, а то мы думаем, что что-то не так». Понеслось, поехал, охи-ахи, вздохи. Доктор, да все прекрасно, патологии нет, но за прием прошу заплатить 50 баксов. Заплатили, ушли, на следующий день опять приходят, «Понеслось, поехал, охи-ахи, вздохи». Отдали полтинник и ушли. На третий день приходит, доктор не выдержал. Да сколько можно? Я не могу нормально работать. А мужик говорит: Слушай, доктор, ты понимаешь, я женат. Она замужем. У нее мы не можем встречаться. У меня тем более. Номер в Хилтоне стоит 140 долларов, в отеле 40 баксов, а тебе мы платим полтинник, и 43 из них покрывает медицинская страховка.